Интересно, у кого какие мысли, что тут нарисовано. Лично я думаю, что тут нарисован или я, или Томас. Вот что-то одно из двух. Ну, три, четыре. Вы что думаете? О боже мой! Капец! Тут такая женщина, написан донат в коробочке такой, бочонки, бочонке, типа кастрюльки. Тут какие-то золотые, типа, монетки. Такие красавец, рыжий на руках. Сейчас смотрите, волосатая грудь у женщины. Ну, это каркальча... Самвелиза. Есть монолиза, есть самвелиза. С изображением кота на руках. И нарисовано это очень красиво. И такие еще, знаете, идут... Что ты кончаешься? Глянь на себя. Глянь, это ты. Это ты, рыжий, Красивая картина. Мне понравилась. Вот такая. Альпийские луга, горы. Тут свечка, тут самолиза. И такой красивый, конечно, кот. Кот шикарный изображен. Спасибо вам за такую картину. Она мне очень-очень понравилась. Очень красивая. Не знаю, кому как, а мне понравилось. Смотрите вот такая женщина с котом на руках с волосатой грудью с такой прической, знаете, как гнездо кукушки вот, по-моему, очень красиво спасибо большое вам вот такие красивые мерзотвакостная а это у нас картина Приедем, покажу. Приехали мы уже на дачу, а здесь даже мелкий дождик. И откроем нашу картину. Такая картина. Э, шедевр, символическая какая-то картина. Э, древо жизни или дерево. Ну, я думаю, мы найдем ей место, где.. Особенно как раз будет в спальне, потому что она как раз туда нам подходит по содержанию и даже по форме, по оформлению самой цве цветовая гамма у нас подходит. Ну, значит, подобрали акри акриловые краски, вот. Очень приятно. Большое спасибо. Оксана Кученева. Я оставлю ссылочки, если кто на хочет, на ее канал там, или соцсети. Сети. Есть и другие работы. Кто хочет, зайдет, посмотрит. Спасибо большое, Оксана. Очень приятно. Думаю, она найдет наше достойное место в нашей, в нашей новой обители. И будет, как говорится... Началом начало. Потому что древо жизни это и начало, и конец, и рождение, и, и вновь круго, кругооборот в жизни, правильно? Ну и все, все круто. Большое спасибо. Кому будет интересно, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Посмотрите, да, чем она интересуется, чем она занимается. Вот. И, э, Ей творческих... Ну, знаешь, на украинском языке очень хорошие такие слова Наснаги и натхнение нас наснаги и натхнение Мне просто обалденный портрет Я была в шоке, когда его распаковала Вы только посмотрите, как красиво нарисовано Оксана написала этот портрет с моей фотографии в инстаграме Только там в руках у меня была тросточка А она мне нарисовала красивый цветок Я в восторге от этого портрета Оксаночка, спасибо тебе большое Всем привет Привет только что с женькой ходили на новую почту и забрали вот эту вот замечательную картину а вы знаете кто нам ее прислал ее нам прислала девушка ее зовут оксана кученева и желаю этой девушке побыстрее выздороветь и чтобы у нее все в жизни было хорошо. Everything that we've been through has made us strong You won't believe we've had our great But sorry, there's a light inside of us It shows the way Not looking for no, no, no Heaven or gold, cause I got you